Николас Выбер, и я так понимаю, это тяжелая для вас потеря. Да я не особо. Да. Да. Знаете, на самом деле у нас часто здесь умирают люди. Очень часто. Особенно от щекотки. Что, правда? Да. Не, ну он отличный, точно труп. То меня так больше не пугаете. Ну так что, будем оформлять. И Ипотеку? Нет, труп. А, ну да. Давайте. Ох, как же я. Сколько же я бензина потратил, пока до вас ехал. Короче, вам надо проверить. Эту гадалку про Ксиднию, она вроде как была хорошо знакома с Рэйчел. хе хе хе Что нибудь есть? Да не кричать! Избывайте а мне настрой! Ну раз уж и здесь! Сувениры! Сувениры! Детектив Тоши Сатаро! А эти сувениры тебе больше не понадобятся! Шахлатанка! Ребята, вы где? Тихо, тихо, успокойся, старушка. Ребят, унесите труп. Хорошо, верю тебя. Давай рассказывай, что знаешь. Сынок, я дома. Сынок, ты где? Сынок. Обещал, странный тип, скажу тебе, странный. Порчу хотел навести, деньги так и не принёс. Тогда, если хотите, у меня скидка на порчу, 50% я делаю. Э, нет, нет, нет, нет, нет, не надо, не надо. Хорошо, спасибо. Это всё, что я хотел услышать. Погоди, милак, тебя же Тоши зовут. Какая вам разница? А я слышала, что ты это... погибнешь здесь! Это и кажется. ты не вернешься к своим детям! Ой, к своей нет. жене! Ха-ха-ха-ха! Алло? Да? Ты все приехала? Ага, отлично! Сколько? Дома меня! Старики, пошли. Заказывай, заказывай. Машица старуха, не все брал, ща, па. А с а? а такой прекрасный человек. Что это? раздобыл, да? Ладно. Вперед, ребята, нас с вами ждут великие расследования. Нам нужно просто узнать адрес, где живет этот сотрудник. Вот этот вот доктор Ларри Батлер. Или как-то вы его. Так, ребята, пошли, пошли. Ларри Батлер. Подожди, у меня звонок. Что вы говорите? Убили отца? Да когда ж ты успел? Чуваки, у меня появился свой бусти, где вы можете меня поддержать и увидеть эксклюзивный контент. Так что подписывайтесь.